Сейчас я тут разберусь, как тут. Атонич, ушла, или нет? ушла, ушла. Ну. Я сегодня гулял. Где гуляли? По городу. Молоко возил сестре. Холодно у вас? Не, около... Ну, там где-то, может, 5 градусов мороза. Не, тепло. Угу. Так. Пришел. Сейчас не теряйте меня, я с вами. Ага, хорошо. Вот. Пришел? Иван, добрый вечер. Угу. Привет, привет. Угу. Ага. Значит, Иван, да. добрый вечер. Привет, привет. У него микрофон выключен. Ну, главное, он подключился, а то он подключиться не мог со вчерашнего дня. Угу. Ну, хорошо. Так, пока мы, как говорится, нас мало, доложу обстановку. Угу. Пришел и увидел сообщение Насти Волохиной. Она написала в своей группе Омской, что дорогомиловский суд отказал Смирновой угу. в разбирательстве по делу о госперевороте 1991 года. Угу. Ну, я под впечатлением... Вот. Быстренько-быстренько это все изобразил на своей страничке ВКонтакте. Ну, я думаю, за пару лет вы не удивлены таким поворотом событий. Ой, Виктория, ну как я могу быть удивлен, если я на эту тему выпустил Бабу-Ягу? На все вот эти вот, так сказать, идеологические ущербности. Или, я... как по-нашему сказать, вы съели на этом и, ко... и кошку, и собаку, и... Всех животных. <с <с Виктория, вот когда... Ольга Евгеньевна опубликовала ВКонтакте на своей страничке этот иск, я в комментариях написал, и этот иск постигнет та же самая судьба, что иски Чебыкина и все-все остальные. И административные иски. То есть, потому что они идеологически ущербны. Ну, еще не все суды, как говорится, обошли, поэтому запала у наших товарищей хватает. Так, Будем подвел... посмотреть. Виктория, я подвел итог вот этому событию. На этот самый Дорогомиловский суд возлагались большие надежды. Вот. Потому что московский, да? Потому что этот же суд, в этом, в этом же здании принималось решение о госперевороте 1914 года в Киеве. Угу. Вот, вот эта вот клика, которая свергла Януковича, вот... Было признано в здании Дорогомиловского суда, было признано как переворот. По аналогии хотели сделать, но не по закону. Понимаете? И я написал, выбора больше нет. Иллюзии растаяли. Только э, инициатива Костылецкой поможет нам э, продвинуть иски Чебыкина, Смирновой. Я отдаю им пальму первенства, но мы как толкач в этом деле. Понимаете, Виктория? Я да, не добавляю да, этих исков, они сделали великое дело в э, прозрении людей в первом этапе. Это в первый этап, как говорится, осознания. Но, но коль скоро люди решили теоретическую задачу, а где все-таки мы теряем темп, где все-таки ущербность-то случилась. И вот в этом случае мы взяли и провозгласили инициативу Костылецкой. И только инициатива Костылецкой даст Путину возможность законно восстановить Россию в границах 45-1991 годов. Все другие попытки, они незаконны, и на них Путин, как говорится, не поведется. Он будет только совершать шаги законные. А инициатива Костылецкой это законная возможность восстановления границ. Потому что Путину важно судебное решение, толкование Конституции, а не какие-то там надуманные нами, да мы кто такие? Мы вцы мы чего хочешь там напишем, а соответствует ли это закону, соответствует ли это позиции конституционного суда, который только один имеет право по закону, в соответствии с законом, только его мнение считается правильным. А мнение всех остальных это просто мнение, не основано это. может и на законе оно основано. Но оно, не обез... но оно, как говорится, не является руководством к действию. А Путину важно руководствоваться. Вот он объявил первый референдум только по вопросу, а вы хотите изменить Конституцию? Вот народ решил, что да, мы хотим. И тогда вот эти 2 миллиона подписей, они точно легли фундаментом в обосновании первого референдума. Говорят, что вот там Путин хотел много чего сделать. Нет, он не хотел, он, он прямо в своей речи так и сказал. Первую главу, вторую главу трогать не будем. И мы не тронули первую и вторую главу. Мы просто спросили... Народ, президент спросил, Народ, ах, он хочет изменить Конституцию? Народ сказал, хотим. А теперь нужно приступать, а что именно менять в этой Конституции? А тут нужно спросить Конституционный суд, а именно чего? Из-за чего сыр Борт мы это самое затеваем? Из-за того, что там статья 9, статья 13, статья 15, статья 20, какая там 7, да? Вот эти статьи, да, еще 75-я статья, вот эти вот статьи, они нас не устраивают, как инструменты колониального управления. И поэтому, и поэтому Путину важно заключение Конституционного суда, толкование, есть ли в этой Конституции или инструменты внешнего управления. Конечно, Конституционный суд э, скажет, есть. Ну, тогда переписываем и первую, и вторую главу. Что еще может сказать э, президент э, на это толкование? Переписываем эти главы. То, чего он не мог сделать год назад, 1 июля 2020 года, да? У него не было толкования Конституционного суда, и он на это не пошел. А как только у него появится толкование Конституционного суда, что в первой и второй главе есть элементы э, внешнего управления, все, вопрос уже практически будет решен. В этом и состоит казуистика. Вот мы видим, солнце всходит и заходит, а на самом деле земля вертится, так и здесь. Вот все понимают, что есть там дохлая кошка в этой Конституции. И, и, и конкретно мы называем, где чего. Ну, наше мнение не может быть руководством к действию президента. Все, спасибо, я закончил. У нас продолжаются заявления, э, до сих пор мы пишем. И приходят нам ответы, буквально каждый день идут ответы с Верховного Совета, с Государственной да. Думы. А, ответы из Государственной Думы, из Совета Федерации, да? Да. Каждый день приходят ответы. Мы каждый день ответы публикуем в нашей группе ВКонтакте. Сибирско-крымская конференция СКК. Так, Виктория, а я что-то не в курсе, где группа, есть чат? Чат, чат, да. А, а про группу я еще не слыхал. Арслан ее не организовал пока, да? Ну Да, пока ее не, ее не организовали. И есть чат, в котором мы делимся своими переписками, uh -huh. чаяниями, надеждами, заявлениями. Вот я там опубликовал в этом чате и свою вот эту заметочку маленькую, как реакция на поведение Дорогомиловского суда. Это поведение Дорогомиловского суда, оно было предсказуемо. Да. Так, Владимир опять новых людей созывает, да? Приветствую, друзья, да. добрый. Привет, привет. Добрый вечер. Привет, Александр. Что начали обсуждать? Начали обсуждать постановление или определение Дорогомиловского суда города Москвы. Этот суд отказал Смирновой Ольге Евгеньевне в рассмотрении дела. Да, вот. я сейчас это читаю. А Дорогомиловский да. вот. суд города Москвы отказал 700 истцам с формулировкой. Заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного. Или уголовного судопроизводства по делам, а, производства по делам об административных правонарушениях, либо не подлежит рассмотрению в судах. И там дальше пошли мнения, оценки. Отрицательный результат тоже результат. Ищем плюсы и идем дальше. Ну вот, друзья, не просто. Базовое укрепление большой России продолжается. по всем вопросам. Да, народ, наш, адвокат в телеграме, да, вот. И там сравнение. 2016 год в Дорогомиловском суде города Москвы рассматривалось дело по инициативе украинского депутата. В 2014 году на Украине ведь был суверен, госпереворот. Конечно. В 2022 году 700 россиян спросили. В 1991 году в СССР был госпереворот. Дорогомиловский суд города Москвы написал «Идите» и зачеркнул да? Обратитесь в Конституционный суд, или еще в какой. А может, это вообще не суд решает? Кто его знает? Ну, здесь, конечно, это, эти мнения, ну, я бы сказал, дослужие мнения, не основанные на теории права. Егор Васильевич, Елена Костелевский, что-то хочет сказать. Да, пожалуйста, говорите. Я все сказал. Здравствуйте, соратники. Здравия желаю, Елена Николаевна. Да, спасибо. И вам того же. Услышала вот эту новость вашу. Ну, в общем, понимаете, нужно было просто внимательно читать вот доводы нашего последнего, даже заявления. Мы все сравниваем с Конституцией СССР. Мы говорим о том, что законы, которыми ликвидировали государственные органы СССР и союзных республик, да, что они не соответствуют Конституции СССР. Правильно? Все да. же читали, наверное, исковое заявление. Вот. А по, так сказать, по судебному устройству, вот, по полномочиям, по компетенции судов, на конституционность проверяет Конституционный суд. И, значит, относительно нормативных актов государственных органов и договоров между ними, которые были приняты до вступления в Конституцию Российской Федерации. Вот так они названы, да, вот эти все законы, которые мы пытаемся обжаловать вот в наших исках, да. Вот, э, вот про них написано отдельно в 86-й статье федерального конституционного закона о конституционном суде. Там в последнем абзаце говорится, что конституционный суд может провести проверку на конституционность вот этих вот актов и договоров, да. И в 84-й статье этого закона перечислены кто может туда обратиться? Туда может обратиться президент Госдума, Советом Федерации, органы законодательной исполнительной власти, Верховный суд. Ну, Верховный суд – это вот в рамках тоже конкретного какого-то гражданского дела. Допустим, он может обратиться, когда нарушены вот ваши конкретные права чем-то. Какие? Личные, имущественные, неимущественные. У нас ведь не... Не подсудны гражданским судам подобные споры. Они просто не подсудны. Мы обратились в защиту публичных интересов, государственных интересов, понимаете? Вот Даже не совсем мы тут свои имущественные, немущественные права защищаем. И личные там какие-то. Не совсем, понимаете? Может быть, если даже мы и защищаем, как вот Ольга Генина пыталась написать. Но я еще раз повторяю. Мы ссылаемся, что все это не соответствует Конституции СССР. Вот. А значит, я уже сказала, что на соответствии Конституции хоть Российской Федерации, хоть СССР рассматривает Конституционный суд и имеет право туда обратиться в высшие государственные органы. Но президент Российской Федерации, как вы знаете, он у нас не является органом власти, да, он является государственным органом, главой государства, как это написано в первой части 80-й статьи Конституции, да, является гарантом Конституции по части второй статьи. Так, этой же статьи 80 -й. то есть у нас типа английская королева, он, да? но не относится к органам исполнительной власти, поскольку, которые в 10-й статье перечислены, законодательно исполнительное, судебное. Поэтому даже в Конституционный суд с запросом президент не может обратиться без инициативы на то единственное источника власти и носителя суверенитета, которым является многонациональный народ России, как вы все знаете. Смотрите статьи Конституции. Да? Вот. И, значит, смотрите, Далее вот первая, вторая главы Конституции, где находятся вот эти одиозные базовые юридические инструменты внешнего управления государством, да, вот эти статьи положения Конституционные, о которых говорит Нот, да, их может официально толковать только Конституционный суд. Это написано в 125-й статье Конституции, часть 5. И обратиться могут туда те же органы, которые я вот перечислила. И теперь при этом, смотрите, ну, граждане имеют право обращаться... Так, «Граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в управлении делами государства не только непосредственно на референдуме, но и через своих представителей». А в соответствии с законом о статусе депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и законом об общих принципах организации законодательно-исполнительной власти субъектов Российской Федерации, регионов России, которые хотят заменить законом об общих принципах организации публичной власти, вот в соответствии с этими законами представителями граждан государственных органов являются как раз депутаты Госдумы и вот представители члены Совета, члены Совета Федерации. И учитывая, что граждане также имеют право в соответствии с 33 статьей Конституции обращаться лично, направлять индивидуальные коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления, было разработано соответствующее заявление в адрес депутатов, членов Совета Федерации, органов законодательной власти, субъекта Федерации. Вот, можно туда и губернаторов писать, поскольку они органы исполнительной власти, вот, где и указано, что вот, Конституция России разработана США, значит в ней заложена вот, 15 статья, часть 4, вот, которую Бастрыкин назвал диверсией правового регулирования, а председатель Конституционного суда Зорькин назвал, что у России отсутствует конституционная идентичность, с которой нужно, Россия еще будет работать, как и другим государствам, которые согласились над национальным управлением, с тем, чтобы обратить, определиться с теми принципами, которыми мы не можем поступаться и не должны. Да, вот В этой там связи приводим пример действия 15 статьи, часть 4. Это значит документ с сайта представительства МВФ России об целесообразности повышения пенсионного возраста и НДС в России. Ну и, соответственно, ссылки на рекомендации ВОЗ по борьбе с ковидом, которые нам не дают ввести карантин, как в Китае. И, очевидно, из-за этого у нас увеличивается число постоянно заболевших, умерших и уничтожается экономика. Вот. И, значит, написали, что граждане у нас не имеют права обратиться в Конституционный суд с этим запросом только в рамках гражданского дела конкретного. Поэтому просим вас инициировать заседание соответствующего органа государственного, куда вот мы обращаемся, либо Госдума, либо Совет Федерации, куда вот там пишем, либо в законодательные региона России, либо губернатору, там, допустим, да, чтобы инициировать заседание по вопросу, обращение в Конституционный суд с тремя запросами об официальном толковании Конституции, об оценке на конституционность нормативных актов госорганов и договоров между ними, принятых в в силу Конституции Российской Федерации, которые, в части которой привела к ликвидации государственных органов СССР Союзных Республик, и тем самым создала условия для появления в 1993 году на всенародном голосовании Конституции, которая разработана Соединенными Штатами Америки в лице USAID, запрещенная с 2012 года организация в России вот, с юридическими инструментами внешнего управления. И третье, о применении правовых последствий вот этого что. Всего в виде референдума по новой конституции единого государства, отечества в границах 1945-1990 -го года, с приглашением к участию в нем республик бывшего Советского Союза, с предложением к несогласным республикам завершить официально процесс легитимного выхода СССР в соответствии с, запрещен... с проигнорированным всеми законом СССР 3 апреля 1990 -го года, номер 1409-1, о порядке решения вопросов, связанных с выходом СССР из СССР. И э, с требованием к НАТО убраться со своими войсками и инструкторами за пределы указанных границ, за которые отдано почти 30 миллионов жизней отцов и дедов всех республик Бывшего СССР, чтобы народы исторической России э, суверенно, без вмешательства коллективного запада во главе США, могли определить э, свои правила жизни и жизненные ценности. Вот такое обращение. Вот уже есть ответы, надо на них тоже, на, на, на многие давать еще тоже ответы. То есть вот это работа с депутатами, работа с властью, то, что говорил Федоров. Вот, пожалуйста, соратники, вот берите заявление, работайте по этому направлению. А в отношении вот этого вот заявления, ну можно еще дойти до Конституционного суда и написать, что народ источник власти по третьей статье, а с другой стороны, по гражданскому процессуальному кодексу, кодексу административного судопроизводства, нас не может оспорить, не может обратиться с заявлением в Конституционный суд, источник власти, народ, о, народ единственный источник власти, да, для того, чтобы оспорить нормативные акты госорганов и значит, договоры между ними, которые были приняты в вступления в силу Конституции Российской Федерации. Как на это посмотрит суд, тоже еще неизвестно. Это еще нужно дойти до Конституционного суда. Я закончила, товарищи. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Николаевна. Так, у кого есть какое мнение? Я смотрю, к нам присоединилась Татьяна Чупрова. Татьяна, добрый вечер. Расскажите свое мнение. Ну, мне трудно сформулировать так красиво, как то, что нам рассказал наш э, наш эксперт, наш специалист, э, то ту идею, которую она заложила в свою речь, на понятно понятно, э, сразу скажу, и с юридическими делами э, практически связана не была. Но. Э, Мысль и идею, которую заложила Елена э, в своей речи и в, в своих идеях, начиная от сбора подписей, которые прошли и к референдуму, и вот сейчас вторая инициатива, э, они, э, на мой взгляд, э, почему имеют еще такой большой отклик у экспертов и специалистов, но и у обычных людей, вот таких, таких, как я. Не юрист. А есть вещи, которые на уровне, я бы даже сказала, на уровне дыхания. И это базовые вещи человеческого общества. И то, о чем говорит, это как раз вот эти вещи, которые ясны всем, не только экспертам. Поэтому и ее инициативы находят такой отклик не только в профессиональной среде, но и в среде людей, и э, кто слышит За это ей огромное спасибо. То, что Елену слышат, действительно, я знаю это и по себе, и вижу это, и чувствую это. Огромное ей за это спасибо, потому что это огромный труд и огромные Энергозатрат, потому что это очень сложные вопросы. Это невероятно тяжелые темы. А выйти на уровень глобального понимания, введения страны, которой уже нет, но которая живет в документах, и донести это до людей, ну, это очень-очень серьезный вопрос. Ну, вот это моя благодарность искренне Елене, а по профессиональным вопросам у меня складывается такое вот впечатление, когда эксперты, профессиональные юристы идут в суды. Я вспоминаю фразу, прозвучавшую из уст Евгения Алексеевича на формирование движений. Он объяснял тогда, как были сформированы наши суды. Кто их формировал? на базе чего их формировали, и с использованием финансовых средств их формировали. Что там заложены деньги Пентагона впрямую, открыто, и формировали их и наши суды, всю систему, люди, по Булфович приезжал и формировал ее. Поэтому они такие неподсудно самостоятельные, я бы так сказал, Та база, которая лежит в основе них, а это, это военные США, Пентагон – это военные США, поэтому они такие, вся настолько неприступна, и так тяжело, и неоплотно отвечают на запросы граждан. Когда думаешь, как создавалась система, ключи были положены снова основу ее формирования, тогда не вызывает удивление то, что суды нам отказывают. И второй вопрос. Вчера я обратил внимание на то, как вы его объясняли, что в Конституционный суд может обратиться человек, ну, туда могут обратиться только органы да, сами, то есть обычный человек туда может обратиться только в одном случае. Если э, его дело находится в суде и идет нарушение э, всей системы, то есть э, Конституционный суд человек человеку просьбой разобраться в том, что э, его дело, находящееся в суде рассматривается с нарушением. Вот это единственное. Вот един... Когда... А, да. Когда... Да, может... может... Для меня это было, ну скажем так, большое открытие, спасибо вам тоже. Ага, Спасибо, Татьяна. А сейчас, Елена Николаевна, хотите сказать по поводу обращения граждан в Конституционный суд по своим каким-то вопросам, вот о чем сейчас сказала Татьяна Чупрова? Да, именно здесь я хотела немножко уточнить. Что ага. граждане имеют право обращаться в Конституционный суд в том случае, если у них, ну, в рамках гражданского дела, то есть если у них есть исковое заявление, рассматриваемое в суде, вот, и когда подлежит применению или применен закон, который, по мнению гражданина, не соответствует Конституции. Вот так вот написано у нас в законе о Конституционном суде, там, во всех вот процессуальных вот наших кодексах. Каким а... образом? И еще хотела отметить, отметить, помните, Егор Васильевич, мы с вами когда в Радионод разговаривали да, по этому вопросу, вот, вы говорили правильно, что нужно тогда вносить изменения в гражданский процессуальный кодекс, да? и кодекс административного, допустим, судопроизводства, для того, чтобы у граждан, как у представителей, вернее, как у составной части народа, как и единственного источника власти, появилось право обращаться в Конституционный суд не только в рамках гражданского дела, а в защиту публичных интересов. Помните, мы с вами говорили? Вот, да. это вот актуальный вопрос. Поэтому даже если вот мы жалобу напишем в Конституционный суд, что ну как же так, да, что вроде нелогично, у нас народ источник власти, а граждане, как представители, не то, что представители, нет, составная часть народа, представители действуют по доверенности или в результате выборов, значит, как составная часть народа не имеют права обратиться в Конституционный суд вот для того, чтобы проверить на конституционность вот актов и договоров, принятых в, в силу Конституции Российской Федерации. Вот, и... Как на это среагирует Конституционный суд, ну, это совершенно, совершенно непонятно. Они, в принципе, имеют право все законодательные инициативы, но это право, а не обязанность. То же самое, как у депутатов, не право, не обязанность, а право, э, и там тоже не обязанность, а право обратиться в Конституционный суд с запросом, понимаете? И там, и там нас обложили со всех сторон, э, вот, как, э, как говорится, как волков. И нужно только работать с депутатами, я не знаю их. Сначала им грамотные ответы давать. Вот, вы знаете, я вот как-то вроде бы уже привыкла к этому вопросу. Мне кажется, что это вот все, ну, просто я просто посмотрела полномочия, да, вот, всех там, судов, всех там уровней, там, граждан, там, народа, вот, по поводу вопроса об пересмотре первой, второй главы Конституции, где содержатся юридические инструменты внешнего управления, возможностях. А вот вы знаете, на самом деле, вот уже больше 200 ответов от разных депутатов, да, и вы знаете, у меня нету сил давать ответы, я болею. И вот, может быть, это мне кажется, это на самом деле, вот, ну и... Это нашим деятелям, вот большим, которые там управляют государством, может быть, эти вопросы для них нормальны в, суде. в конституционном суде. Вот. А, вот. Елена а да. да, о вас. да. Егор Васильевич, там вопросы пишут в чате. Поглядывай, пожалуйста, из-за их озвучивай и включите, пожалуйста, все камеры. Все, я, закончила. У нас, у я, у я, я закончила. Я закончила. Что... Меня слышно было? Спасибо. Спасибо. Меня слышно было, Егор Васильевич? Да, там слышно, сообщение. слышно. слышно. Видно. А где у, у вас самое сообщение? Идет прямой эфир. Да. Так, а где прямой эфир? Там же в чате все это идет прямой эфир. Где чат? В этом же. Нажми слева на кругляшочек, там ты увидишь. У ага. тебя цифра 1 там должна стоять, где вопрос, там уже кто-то написал. Ладно. Все, Ладно. я отключаюсь. Спасибо, спасибо, Владимир. Ну, мне придется потом это все вырезать. Значит, тут у нас только кто пишет. Там пишите вопросы, где там. Давайте мы будем писать вопросы тут в чате, да? Не там где-то в чате, а тут в чате, да? А еще у нас идет радионот. Так, мы прямую трансляцию не ведем, да? Мы ведем тр трансляцию только ВКонтакте, да? Ведем, ведем и прямую трансляцию ВКонтакте, да. Все. Итак, Здесь вот я хочу... Спасибо, Владимир. Я хочу опять обратиться к Елене Николаевне Костелецкой, поскольку Владимир тут сделал нам замечание. Вот, опять хочу обратить внимание наших слушателей, вот на какой аспект. Когда мы долго разговаривали с Еленой Николаевной, а это с, начиная с 2020 года, весь 2021 год мы там беседовали в радионот, искали вот эти вот, как говорится, теоретические возможности обращаться в Конституционный суд. И вообще, вот когда мы стали разг... э, вести эту передачу «Правовой ликбез», мы тут же столкнулись с проблемой, что нам, э, оккупантами, создана правовая неизменяемая реальность. Так выразилась Елена Николаевна. «Куда ни ткни, везде преграды, и мы опять возвращаемся и ходим по кругу». Вот э, Татьяна Чупрова как раз и говорила, «Нам всегда все отказывают». И мы не можем найти правды э, в защиту своих прав. Возможности у нас э, крайне ограничены. И вот, и вот когда мы стали вот это обсуждать, мы вышли еще на большую проблему. Это несовершенство законодательства. Э, что, и все это упирается куда? Во что? В законодателей. Или вы нам дайте возможность, законодателей, через процессуальный кодекс, через там, э, э, закон о конституционном суде или как-то иначе, самим обращаться в конституционный суд по каким-либо вопросам, не только по тем основаниям, как определено сейчас в законе, да, а расширить эти возможности. И с другой стороны, мы опять э, у, упираемся в проблему несовершенства законодательства, а чтобы суды общей юрисдикции могли рассматривать какие-то другие э, вот эти вот наши иски, э, которые не связаны с нашими личными имущественными или какими-то другими правами, а в пользу вот этих общественных явлений, которые могут рассматриваться в суде. Как это назвал свой иск Николай Чебыкин, как же он назвал-то? Да? Особого производства. Вот по каким основаниям возбуждаются эти и производства этих исков? Вот, пожалуйста, Елена Николаевна, я опять передаю вам слово. Ну, заявление особого производства, почему, почему они так называются? Потому что там нет ответчика. Там просто признается юридический факт, который имеет значение. Например, факт отцовства, да, вот, например, признается. Вот. или там, ну, там факты, допустим, владения имуществом как своим собственным больше 15 лет, что признать право собственности. Там ответчиков нет, понимаете? Вот, поэтому это называется заявление особого производства. Здесь ничего особенного нет. И у нас тоже в том заявлении, которое вот Чебыкин написал первое, и в последнем заявлении, которое написала Ольга Смирнова, вот, они называются заявление особого производства о признании факта, имеющего юридическое значение». В первом случае мы это назвали признание незаконным там, развал СССР, да, там как-то… А значит во втором случае, в последнем вот заявлении о признании факта, имеющей юридическое значение, Ольга написала о признании разрушения СССР государственным переворотом. Вот. Ну, в общем, что в профиле, что в ФАС, все одно и то же. да И там и там мы везде ссылаемся на Конституцию СССР, что она нарушена. Я говорю, а у нас судоустройство такое, так устроен судебный процесс, что не подсудно гражданским судам споры, которые относятся, ну, в которых нужно сравнивать законы с Конституцией. Ну не относятся, понимаете, вот, но ну, ни, ни в каком плане. Вот. И причем это было ясно. Вот в 2014 году Дмитрий Третьяков такой, если, если вы зададите его в интернете, вот там, значит, он тоже с таким же подобным заявлением дошел до Конституционного суда, получил отказ. И там отказы такие же. В 2018 году вот, Зотов пошел вот написал там заявление, тоже все подавали, был отказ. Ну, в общем, я не знаю, почему не стали смотреть вот эту судебную практику и почему ее учитывать не стали, на что рассчитывали, не знаю. Ну, вот в данном случае я вижу только вот до конституционного суда дойти с вопросом, почему народ-источник власти не может обратиться в конституционный суд. Вот, насколько это соответствует его статусу конституционному, вот такое вот процессуальное положение, да, вот народа, такие права процессуальные. Вот и все. Больше я других как бы, аспектов здесь вот не вижу. Как это будет рассмотрено, неизвестно. А вот административный, из который вот второй подавала после Николая Чебыкина, он почему административным называется? Потому что там ответчиком государственные органы. Когда обжалуются какие-то нормативные акты, законы, и ответчиком являются государственные органы. В данном случае были заявлены там Государственная Дума, Советом Федерации, поскольку они вобрали в себя... Ну, правительство там, наверное, Российской Федерации было. Я, честно говоря, даже, даже, даже иск этот смотреть не стала, потому что я понимаю, что ну, как бы судебных перспектив нет. Вот. Это еще когда начал вот Николай Чебыкин разрабатывать, меня в чат включили, там был Евгений Алексеевич, я со ссылкой на вот закон все это там прописала, расписала, меня просто удалили из чата и все. Ну, я вот это расценила, каким образом, я думала, что, может быть, но ну, поскольку Евгений Алексеевич говорит, что э, Национальное освободительное движение это э, передний край, да, это, э, как, как это сказать, вот линия фронта, передний край. А если это передний край и разведка боем, то э, отрицательный результат – это тоже результат. Может быть, нужно таким образом, ну вот кто-то увидел, что таким образом можно показать инициативу, э, вернее, э, волю народа на то, чтобы все-таки провести проверку, оценить официально судом э, вот, нормативные акты госорганов и договоры между ними, которыми были ликвидированы в итоге Государственные органы СССР и Союзных Республик. Но я все закончу, Егор Васильевич. Спасибо, Егор Васильевич, тебя, да. вопрос. Поскольку... Да, да. Какой? Здесь... А ли... угу. Здесь в чате Любовь Козырева. Написала, я получила ответ... Выключите микрофон, пожалуйста. Владимир, выключай всем микрофон принудительно, ладно? Ага. Значит, Любовь Козырева из Смоленска. Она написала, я получила ответ от областной думы на заявление о направлении в Конституционный суд Российской Федерации запросов. Ну, то, что по инициативе Елены Николаевны Костылевской. И Любовью Козырева дальше спрашивает, а что делать дальше ей с этим ответом? С кем связаться, чтобы обговорить эту тему? Я сейчас, как говорится, о своей власти пересылаю вот этот, эту заметку Любови Козыревой в чат Сибирско-Крымской конференции, где как раз и мы рассматриваем все вопросы, связанные с этой инициативой. Это в скайпе, это, да, Егор Васильевич, уточните, это в скайпе? Нет, это тут, в этом чате, вот где мы сейчас разговариваем. Это не скайп, это ВКонтакте. Это ВКонтакте, Сибирско-Крымская да. конференция ВКонтакте. Да, и Сибирско-Крымская конференция ВКонтакте, и вопрос от Любови поступил как раз в, в нашем, вот, вот в этом чате, где мы сейчас разговариваем. Сейчас я пересылаю в Сибирско-Крымскую конференцию этот вопрос. И тогда вы можете спокойненько связаться из того чата прямо непосредственно с Любовью. Вот. Чтобы нам не терять тогда времени и темпов. Кстати, в этом чате находится и человек из Смоленска. Это кто? Переслегин э, Смоленская область, да, дорогобуш, и Илья Новиков, и Татьяна Садыкова находятся в этом чате. Из, из Смоленской области там народ много. Мы и вас, Любовь, приветствовать, если вы туда вступите. Вот. Все, я отправил. Ага. Так, следующий вопрос, какой у нас, Елена Николаевна? Конференция. Так, следующий вопрос. Любовь написала «Спасибо». Идем дальше. Идем дальше. Вот, Елена Николаевна, а вот у нас... Ольга Евгеньевна Смирнова, она ведь обратилась в Конституционный суд с заявлением, но я не понял, по какому вопросу она там обращалась-то. Вы знаете, Егор Васильевич, там вот второе заявление у нее было административный иск, да, где она указала. Вот то же самое, те же доводы, но она указала там ответчиков конкретно, государственные органы Российской Федерации. Вот. Она ко мне как-то позвонила и говорит, напишите жалобу в Конституционный суд. Я говорю, а где посмотреть административный иск? Она сказала, что значит текст административного иска знает только Верховный суд, она Евгений Алексеевич. Вот. Ну, На что вот я удивилась очень, конечно, что... Я говорю, а как я буду писать без ну, первоначального документа, от которым вы в суд обратились? Ну, вы же там, говорит, что-то говорите про Конституционный суд, вот и напишите. Ну, вот как-то так. Я больше ничего не могу прокомментировать, даже не знаю, Егор Васильевич, ага. где это, что это, не знаю. Ага. Так, как говорится, терра инкогнито, да? Да. Я, знаете, что хотела спросить? Вот вы когда рассказывали про вот инициативу-то, вот эту, и я вот и про нее рассказывала, про которую. Вы сказали, что у нас э, э, зам председатель Государственной Думы. Э, Петр, Петр Толстой. Толстой. Да, что Кто такое? Кто там? Кто там хотел. Егор Васильевич, я хочу сказать, а вы, вы мне, даете слова. Вы а мне вы... слова не даете. Вы кто? Валентина. Валентина, Валентина. Суркова. Я Суркова Валентина Николаева. Валентина, сейчас рассказывает у нас Елена Николаевна Костелецкая, а вы за ней, ладно? Хорошо. Благодарю. Валентина, я, я коротенько, коротенько. Ну, в общем, короче говоря, Петр Толстой, он зампредседателя Госдумы ответил, что да, Государственная Дума имеет право обратиться в Конституционный суд с да, соответствующим запросом, вот, который мы просим. Вот При соответствующей поддержке вот, инициативы заседания и при поддержке решения этого заседания. То же самое ответил заместитель комитета по обороне, комитета Государственной Думы. А, значит, сенатор Пушков Алексей Пушков, который ведет а передачу по ТВЦ по скрипту. Да, да, это уже третий человек, он отправил это обращение председателю Конституционного суда. То есть он, видимо, ему необходимо получить доводы правовые, чтобы вот инициировать заседание Совета Федерации по этому вопросу. Вот, я это расценила так. Так что, вот, пока положительных, вот у нас только. Ну, относительно положительных, Теперь... так скажем. Наша а, задача, чтобы да. там была э, дискуссию начать. Все, я закончила. Ага, Елена Николаевна, можно передать слово Валентине Сурковой, да? Елена. Да, да, Елена Николаевна. Алло, Валентина. Административный... Да, да, вы, вы меня слышите, алло? Да? Слышим, меня... слышим. Вы, слышите или нет? Слышим Я и видим вас. Я слышно, слышна, слышим, Валентина. Слышим, не, слышим. не кричите спокойно, а то все зависает. Спокойно разговаривать, все хорошо слышно. Хорошо, мы в прямом эфире. Все, все, без лишних да. слов, без лишних без эмоций. Никола... Мы в прямом эфире. Где же вы, Валентина Суркова? В иски есть в Валентина, у вас пропала связь. Пожалуйста, выйдите и войдите снова, ладно? У вас связь плохая. Валентина, ну, вас не... Ходит, выходит ну, Заполняйте эфир. Вот у нас есть Александр Переслегин, да? Александр, вы с нами? Да, занят, да? Да-да-да, да, друзья, я с вами. Тут да, да. уходил. С вами. Ага. Да. Э, так, расскажи, какие у вас были, так сказать, отношения с законодательными органами, когда вы направляли к ним э, вот эти заявления по инициативе Костылевской? О, это надо, это самое, ух, ты, Егор Васильевич, такой вопрос. Надо, что, да, это надо, что перес, пересматривать. Сейчас я зайду в почту. Напоминать, да. Минуты, ага, вот такой вопрос задал, да. вот, так ему надо, Смотри. так сказать, подготовиться. Вот. Да, да, вот, вот такие дела. Так, значит, у нас дальше кто присутствует? Игорь Соседов. Игорь, как у вас? Дальше идет Федор у нас сегодня. Вот, Хаплихамитов. Так, так кто у нас еще? Виктория Гусаревич. Вот Виктория Гусаревич... У нас, как говорится, мотор этого предприятия, Сибирско-Крымской конференции и инициативы Костылецкой. Это они вдвоем разработали вот это вот взаимодействие, вот, и тогда, и, и тогда мы начали эту проработку. Вот. Исторически это так выглядит. Так, Татьяна Чупрова, да? У вас да, есть? я хотела... Да, можно мне буквально два да. слова по поводу Ой, Виктории и Крыма? Да, Славь даже не да? два слова, да. <laughs> Спасибо. Я вчера слушала, как Виктория рассказывала о вопросе коронавируса и штамма Омикрон, Насколько а -а -а. ее это беспокоит, поскольку в Крыму уже зафиксированы случаи этого штамма. Это в качестве на рассмотрение и в качестве темы дискуссии. Я, читая статистику по микрону случайно, обратила внимание на то, что в мире действительно у него очень большой процент заражения, но маленькая летальность. И эксперты, врачи предлагают ориентироваться по этому штаму, по этому новому штаму. Не по тестам, потому что э, случаи заражения э, – это случаи тестирования, в первую очередь. Чем больше делают тестов, тем больше показывает эффект ну, как положительных тестов. А ориентироваться в статистике по больнице. А врачи говорят, хватит нам смотреть. Это я читала статью, одно из предложений одного из врачей мне просто очень понравилось. Он говорит, хватит нам смотреть на количество тестов, потому что мы знаем, как они делаются. Давайте смотреть профессионально на госпитализацию и первую цифру смотреть по госпитализации и по летальности. И вот, исходя из этих цифр, уже делать вывод об этом штамме. О предыдущих штамах так нельзя было на них смотреть в силу их особенностей. Этот штамм, почему его еще некоторые врачи называют убийцей коронавируса, да, всей эпидемии, он заразит всех, но он самый легкий, пройдет как легкий насморк и тем самым уберет всю пандемию. Это одна из версий врачей. И в профессиональной среде они, вот я просто немножечко смотрела их, ну, видео попадались на глаза, и вот они не высказывают такую идею. И я хотела это озвучить как дискуссию для Виктории, как идею. Может быть, она ей понравится, может быть, нет, ей на выбор. Когда, если она возьмется отслеживать этот штамп в Крыму, пользоваться, как врачи предлагали, вот в той статье, не количеством тестов, то есть заражение будет колоссальное, практически 100% где он находится, а смотреть по госпитализации. То есть первые цифры – это госпитализация, потому что это тяжелый случай, да? это не просто насморк дома, это тяжелый случай. И вторая цифра – это летальность. И уже исходя из этих цифр, делать вывод о штаме. Вот я бы хотела вот такую идею вынести для Виктории на рассмотрение, но ей решать, будет она воспользоваться или не воспользоваться. А, спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Благодарю вас за такой подробный ответ. Будем наблюдать. А, ну, сегодня мы не будем дискутировать, да, Виктория? Да, конечно, у нас Елена Николаевна, и поэтому это приоритет. Ага. Сейчас ее... А теперь, Виктория время. Коль вы включили микрофон, да, то я бы хотел послушать, а вот эти вот статистические материалы по обращениям в органы власти Государственной Думы, Совет Федерации, Советы, ой, виноваты, к депутатам, Законодательных собраний субъектов Российской Федерации и ответов. Вы как-то их просматривали, да? Вот когда вы писали вот эти вот количественные характеристики, то, что хотел сказать Арслан на Совете Штабов и не сказал, я слушал эту самую, или вырезали при монтаже его речь. Расскажите. Ну, да, у нас смотрите, как получается, что изначально у нас был совсем узкий круг людей, которые отправляли, и в этом узком, так сказать, маленьком кругу мы отправили вот довольно большое количество писем, порядком около тысячи писем. Ну а далее, когда уже начали подключаться люди, у нас на сегодняшний день в, в рамках нашей Сибирско-Крымской конференции порядком, наверное, около 30 человек уже отправляют. Но это так, примерно, потому что есть люди, которые не говорят и отправляют, и даже некоторые ответы отправляют в личные сообщения, то есть они не попадают в чат группы сибирско Крымской ага. конференции. Ага. Вот. Но а на сегодняшний день получается. можно понять, что, наверное, уже было отправлено ну, порядком двух тысяч писем, За... если это статистически, да, так. Но я сейчас говорю, что в разные, да. То есть у нас и Госдума, у нас совет федерации, соответственно, мы еще и губернаторам отправляли, ага. у нас приходят ответы. Вот, Поэтому совершенно разный спектр, то есть около 2000 писем. Ну и вот, Егор Васильевич, расскажите о тех письмах, которые вот порадовали нас. Упомяните про Пушкова, у нас два адресата, два человека получили. Арслан Калидан и Елена Ивановна Салтая, а Арслан Калидан у нас Чуваши. Они получили ответы от Пушкова который как раз передал Конституционный суд Зорькину. Ну, у меня все, спасибо. Вот э, ответы э, Алексея Пушкова, э, Арслану и Елене Ивановне, э, это два письма Пушкова, да, они идентичны. Разница только в э, заголовке к кому он обращается. Вот. Значит, смысл ответа такой, что он с этим познакомился. вот, И это заявление Николаева и Калидана Пушков отправил Валерию Зорькину. И вот здесь... Мы-то просили организовать, э, инициировать запрос от Совета Федерации. Мы просили инициировать запрос от э, Государственной Думы в Конституционный суд. Здесь произошел э, личный, так сказать, э, личный разговор между э, сенатором и... Э, Председателем конституционного суда, так сказать, да, пока что э, направлено заявление лично председателю конституционного суда. О чем это может свидетельствовать? Вот такой вот поворот событий. Это может говорить только вот о чем. Слишком велико сопротивление сенаторов в Совете Федерации. Вот этой инициативе Костылецкой произвести заседание и направить запрос в Конституционный суд. Велика фронта, велико противодействие сенаторов. Чем оно может быть вызвано, вот это противодействие? Все сенаторы каким-либо образом, они люди, так сказать, выборные, назначенные, да, Кем они назначены? Вот, например, в чате, где присутствует Татьяна Чупрова, там часто говорится об элитах, о том, что это капиталистическое, что это такое секое, да? На самом деле, все эти люди, они на деньги-то выдвигались, они начали чьи деньги так сказать, проводили агитацию в свою пользу, да, это деньги, скорее всего, не мелкого бизнеса, не среднего бизнеса, а крупного бизнеса. Где у нас, в какой юрисдикции находится этот бизнес, который продвигал на выборы этих личностей в Совет Федерации, да. Это эти у нас бизнесы зарегистрированы в офшорах. И поэтому они являются как бы внешне управляющие над нашей экономикой. Я бы так расценил. Вот. Елена Николаевна, конечно, может меня поправить, вот, и я хочу, чтобы она меня поправила, если я где-то опять тут запутался. Пожалуйста, Елена Николаевна. Ну, я не поправить, а немножко, в общем, расширить, в каком плане. Смотрите, значит, Совет Федерации у нас назначается как представитель регионов, да? Кто у нас в регионах? Законодательная власть, да? законодательные собрания. Смотрите, вот по закону о статусе депутатов Госдумы и об общих принципах организации законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации у нас кандидатами депутаты, Мог, может быть кто угодно, любые лица, ну просто любые лица, да? Значит, они неизвестны избирателям по месту жительства или по месту работы активной гражданской позиции в защиту общественных государственных интересов, правильно? Значит, что им нужна? Им нужна реклама, правильно? Реклама их самих, их партии, их программ, обещаний. да? Ну и, соответственно, значит, на, на, на выборах агитация. На это все нужны большие деньги. Значит, отечественно ориентированное производство, сельское хозяйство, предпринимательство значит, удушается или сдерживается в России уже 30 лет дороговизной банковских кредитов. А кто обеспечивает дороговизну банковских кредитов? Центральный банк Российской Федерации, устанавливая высокую по сравнению с развитыми странами процентную ставку рефинансирования банковских кредитов, то есть того процента, под который э, Центральный банк дает деньги другим банкам на территории Российской Федерации, поскольку по части 1 статьи 75 э, Конституции Российской Федерации Центральный банк наделен конституционными полномочиями на исключительное право, то есть монопольное право эмиссии национальной валюты России. Эмиссия – это наличный или безналичный выпуск. И, значит, вот устанавливая такую высокую ставку и финансирование выше, чем в США, в Евросоюзе, в Китае, в Японии, в Канаде, в Австралии, да, значит, он пользуется своим статусом независимого от других государственного органа, который установлен частью 20-75 Конституции, вот, и, значит, руководствуется рекомендациями МВФ в исполнении части 4 статьи 15 Конституции. Вот, и получается таким образом, что у нас э, э, депутаты всех уровней, да, они юридически представляют народ России, а фактически они представляют тех, кто финансировал их э, там, рекламу, их агитацию на выборах. Вот, и это получается э, олигархат, назначенный Западом в 90-е, или офшорный бизнес. Почему офшорный бизнес? Потому что... Значит, смотрите, если у нас Центральному банку предоставлено исключительное, то есть монопольное право эмиссии национальной валюты, можно попросить выключить микрофон, у кого разговаривают. Значит, значит, российский государственный бюджет лишен эмиссионного дохода. Вы выключите, пожалуйста, микрофон, у кого там разговаривают лишен эмиссионного дохода в виде разницы между стоимостью производства одной денежной купюры и ее номиналом. Кроме того, значит, центральному банку, 22 статьей закона о центральном банке, запрещено предоставлять национальную валюту России, значит, государственный бюджет, не только просто на пополнение потребностей государственного бюджета в национальной валюте, но даже просто в кредит под проценты, да, и даже на покрытие дефицита государственного бюджета. Причем независимо от причин образования этого дефицита, например, значит, борьба с эпидемиями или с эпидемиями, например, ковидом, да, с пожарами, с наводнениями, или поддержка национальных проектов, там, демографии, повышение, там, э, значит, дексации пенсии, да, выше уровня инфляции, или там, для, допустим, восстановления самолетостроения, или там поддержки авто, автомобилестроения или там, допустим, дорожное строительство, там, поддержка медицины, там, жилищная и так далее, и так далее, до расселения веткого жилья. Независимо от этого, значит, если дефицит образовался, Центральный банк не имеет права давать деньги России для пополнения потребностей государственного бюджета в национальной валюте. Значит, откуда тогда берется у нас национальная валюта в бюджете? Согласно 37-49 статье бюджетного кодекса, источниками пополнения доходов государственного бюджета являются налоги, сборы, пошлины, штрафы, пени. ну и иные виды дохода от продажи государственного имущества или от вложения его в так называемые ликвидные активы. А ликвидные активы, их ликвидность определяют международные западные рейтинговые агентства, вот, и которые устанавливают, что этими ликвидными активами являются долговые обязательства государственных бюджетов США, вот, их союзников, да, и э, их предприятий. Ну, те, те же самые, вот как у нас, облигации федерального займа процентного. Кстати говоря, по 22 статье Центральный банк даже облигации не имеет права приобретать у нашего государства, вот. Значит, и это, в США это называется долговые расписки, как там, там термины английские, потом всякие там векселя, там все что угодно, те же акции, имеет право выпустить там любое предприятие западное, да, и, значит, мы купив акции, мы даем им деньги туда, значит, свои, вот. И получается, что обременены налогами наши предприятия, они же вот удушаются, и поэтому нашими налогами не может быть обеспечены потребности государственного бюджета в национальной валюте. Вот поэтому выгоднее в офшорах регистрировать свои предприятия. Вот они туда и выводят все деньги, и оттуда финансируют депутатов таким образом, чтобы они не приняли не дай бог, как бы не внесли предложение пересмотреть первую, вторую главу Конституции, по которой изменят все законы, по которым они зарабатывают на России. Тот же закон об иностранных инвестициях, о свободе движения по капиталам, о валютном регулировании, валютном контроле. Тот же закон об акционерных обществах или об ООО. Посмотрите, у нас значит, все предприятия, да вот, которые имеют лицензии на добычу полезных ископаемых, они имеют акционеров, да, и, значит, их акции торгуются на биржах. Вот эти в офшорных компаниях дельцы, в офшорных зонах, вернее, дельцы, в офшорных зонах не раскрывается национальное на настоящее имя владельца, как в швейцарских банках не открывается имя владельца счета, да. Вот они покупают в России акции, становятся собственниками предприятий которые имеют лицензию на добычу полезных ископаемых. И таким образом у нас наши ископаемые находятся физически на территории России, а юридически они являются собственностью, значит, вот, Запада. Вот. Таким образом, вот у нас, не раб... вот, вернее, реализуется часть 2 статьи 9 Конституции о том, что в России могут быть иные, помимо государственной и частной, формы собственности на землю. Это вот как раз иностранная, офшорная, корпоративная, так называемая, когда дочек создают, там, транснациональные корпорации в офшорных зонах, и оттуда покупают у нас акции. Вот. Раньше как предприятие вот, оценивалась стоимость? Вот вам, значит, здание, вот вам земля, вот оборудование, вот квалифицированный персонал, вот там их наработки, ноу-хау там и так далее, да, вот стоимость предприятия. А нам сказали в 90-е нет, ребята, вот акции с потолка, Количество, вот, разделили там на стоимость, вот по такой-то цене, вот, одна акция, чтобы торговать на бирже, вот, понимаете, и получилось вот, что у нас предприятия все, значит, за рубежом, и, значит, получается, что, значит, вот, все вот эти офшорные зоны, все этот офшорный бизнес, он как раз финансирует выборы, еще раз повторю, наших депутатов, вот, а депутаты, в свою очередь, рекомендуют сенаторов Совет Федерации. Вот, ну это из серии «Замкнутый круг», да, вот неизменяемая правовая реальность, потому что законы о партиях и выборах были точно так же разработаны по рекомендациям специализированных учреждений ООН или по рекомендациям международных консалтинговых компаний, которые в исполнении 15 статьи Конституции, часть 4, ежегодно аудируют Министерство правительства Российской Федерации. Вот были приняты законы о партиях и выборах. Вот мы имеем таких депутатов, в итоге членов Совета Федерации. Вы понимаете, да, почему так тяжело? Даже вот мы написали обращение, уже нашли вроде бы лазейку, как вот, ну вы же наши представители, депутаты, но ну вы обратитесь в Конституционный суд, нет, получаем, вот, комитет Совета Федерации по, значит, Конституционному законодательству написал, что нет оснований для того, чтобы у нас, значит, там что-то пересматривать, что ли, Конституцию там, вот, потому что мы Россия выполняет все свои международные обязательства, во-первых, а во-вторых, с поправкой 79-ю статью Конституции, значит, у, у нас не действует на территории России решения межгосударственных органов, значит, которые приняты во исполнение международных договоров, если они противоречат Конституции. Так, господа присяжные заседатели, у нас же общепризнанные принципы и норм международного права-то так и остались в правовой системе России в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции. Нет, они... По существу не отвечают нам, хотя мы именно пишем, я уже про другие, не стала даже писать, про другие юридические инструменты внешнего управления, про другие статьи положения конституционные. Я только в конце написала, что, значит, прошу проверить, вот это проверку статьи 15, часть 4 Конституции, толкование вернее, на предмет наличия, отсутствия России суверенитета, на принятие решений и законов, независимо от... от документов, рекомендаций специализированных учреждений ООН, о условиях конституционного запрета идеологии, на идеологию, на цензуру, при свободе кого угодно распространять любую информацию и при независимом от государства Центральном банке. Я это сформулировала так. Для того, чтобы, ну там покороче это все было, потому что обычно больше двух страниц не читают, а там у нас вот так уже больше, чем две страницы, вот, получилось. Там первая страница у меня заняла только на одни вот перечисления, там, кому мы можем направлять, но это типовой вариант. В общем, вот, вот таким вот образом. То есть мы даже вот через вот, вот это вот, используя, через использование права граждан, предусмотренного 32-й статьей Конституции, принимать участие в управлении делами государства, не только непосредственно, но и через своих представителей, да, которыми являются депутаты. Даже мы не можем добиться от них, чтобы они направили запросы. Вот насколько э, вот этот лоббизм в законах о партиях, о выборах прописан. Как у нас президент сказал, что нам нужно заменить парламент западного типа формирования на парламент отечественного типа формирования из активных граждан, известных избирателям по месту жительства или по месту работы защиты общественных и государственных интересов, который будет работать съездами, вот, а не так, как вот у нас сейчас вот они там сидят профессиональные на зарплате, Профессиональные там эти спортсмены, там, а, а, эти актеры там, и так далее по принятию законов. Вот так вот. Елена Ивановна, а можно я говорю, я не, не эксперт, вот такую мысль высказать, может быть, ваше оценочное суждение Во-первых, по Совету Федерации. Смотрите, Егор говорил, что обращались к Алексею Пушкому. И он по своим личным контактам отправил письмо Зорькину, а вы хотели, чтобы он вышел на Совет Федерации, он этого делать не стал. И мне сразу пришла в голову такая мысль, у нас Совет Федерации формируется же от каждого региона два представителя. От Питера давно уже там глава Совета Федерации Валентина Ивановна наша, она первый раз избиралась как муниципальный депутат. То есть там же две ветви, либо по губернаторской линии идет представитель, либо от законодателей. То есть если первый сезон она шла по законодательной линии, как муниципальный депутат, там есть лазейка, единственный человек, который по ней прошел. Это была она, по муниципальной этой, этой, этой лестнице стала потом, да, ну, понятно, ее туда сажали, это было красиво сделано еще при Медведеве. А в два последующих срока, когда выбирался Полтавченко и Беглов, она шла уже представителем от губернатора. То есть губернатор, выходя на выборы, тут же озвучивает своего представителя в Совете Федерации, и они идут парой. Выбирая того или иного губернатора, избиратель знает, кто от этого человека сядет в Совет Федерации. Соответственно, Пушков, Алексей Пушков, может быть, здесь причина того, что он, желая помочь ваш, вам, да, чисто по-человечески, пользуясь своими возможностями, сделал все, что возможно. Но в рамках Большого Совета Федерации его возможности очень ограничены, смотря как он избирался и какую позицию занимает он в Совете Федерации. То есть это тоже надо учитывать. Не так наверху, когда я, насколько я понимаю, законы законами, но там все профессионалы знают, как отказать, знают, как сделать вид, что они вас не слышат. Но личностные коммуникации, кому поверить, кому нет, включаются и порой, играют большую силу для того, чтобы просто человек обратил внимание на ту или иную бумагу, даже чисто и объективно, поскольку у каждого сенатора огромное количество бумаг, обращений, ну и чисто по челюсти, конечно, они не могут на все ответить. Но вот его внимание, по-моему, очень дорогого стоит. Я так думаю, что это связано с его высокопрофессиональной деятельностью, деятельностью, что он работал на телевидении недолгое время. Это мое личное такое мнение. Вот. Может быть, иногда, когда вы составляете тот или иной иск, ну вот, прорабатываете идею, стоит еще и учитывать вот этот вот нюанс, насколько тому или иному должностному лицу удобно или неудобно в силу объективных обстоятельств дать вам ответ. Вполне возможно, что в глубине души многие и готовы сотрудничать. А так сложилась ситуация, что им это в силу профессиональных каких-то функций, это несколько неудобно. А человек такого уровня, конечно, не будет создавать себе неудобства. Это к вопросу просто о том, чтобы просто нас слышали. Вот, это первое. Второе. Потом еще вы говорили о том, что вы пытались достучаться до депутатов, как представители нас, да? Но в той же Конституции написано, что мы, как народ, делегируем свое право управления э, на выборах. А что такое делегировать? Отдал и все. Поэтому, когда они нас не слышат, ну, тут тоже их можно понять. Ну, ты же мне отдал право. Ну, все, жди до следующих выборов. Поэтому здесь человеческий фактор мне кажется, играет большую роль, чем юридические какие-то нюансы. Вот, к сожалению, но это тоже сбрасывается счетов нельзя. То же самое, как пытаться достучаться до судей, которая система создана, чтобы они нас не слышали. И в тот же Конституционный суд достучаться можно только обычному человеку, если нарушается другим судом твои права. Все. Ну, это, конечно, неправильно, но вот... К сожалению, вот так вот. Это просто тоже может быть такая ремарка. Вдруг моя идея, или там моя, моя фраза вам чем-то поможет в разработке ваших каких-то вот таких идей. Пожалуйста, Елена Николаевна. Да, спасибо, Татьяна. Значит, в отношении Пушкова, он, значит, является представителем Пермского края. А ответ он Нет. давал представителю жителю Чувашии и жительнице Алтайского края. Поэтому здесь фактор того, от какой регион он представляет, не имеет никакого значения. У нас изначально закладывалась у меня идея о том, что направлять всем, понимаете? Mm -hmm. Вот, и причем, значит, учитывая тот факт, что, значит, если вы отправляете коллективное обращение, то, как правило, дают ответ на имя первого подписавшего для сведения всех, то решение было принято о том, что каждый, кто, ну, кто разделяет эту идею, да, каждый направляет как можно большему числу э, депутатов и членов Совета Федерации для того, чтобы хоть до кого-то достучаться. Вот таким Я образом, извините. если бы не было вот этого э, вот подхода такого, это все про, было продумано с учетом вот того и нашего коллективного обращения, других, вот, понимаете, это все не случайно было. Вот. и поэтому, если бы вот такого принципа не было, бы мы не достучались до Пушкова. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому можно, конечно, отправлять, начинать непосредственно с членов Совет Федерации, которые представляют ваш регион. Вот, конечно, можно с них начинать. Но направлять нужно всем. Вот, почему? Потому что они тоже граждане России, да, и мы рассчитывали просто на то, что ну, кто-то же должен, э, неужели никто из них не отреагирует на то, что наш геополитический враг разработал нам основной закон страны и внедрил mm -hmm. туда базовые юридические инструменты внешнего права. Ну, вот видите, Пушков-то среагировал, и э, Петр, э, э, Петр этот самый, как его, господи, Петр Толстой, mm -hmm. вот, он mm -hmm. тоже написал, да, и зам-председателя комитета обороны Российской Федерации, mm -hmm. понимаете, там, ну, не может же быть такого, что там эта бумага дальше никуда не пошла, если они нам такой ответ дали. Значит, там какая-то дискуссия какая-то идет, понимаете, работа какая-то идет, и чем больше будет таких обращений, тем больше будет оснований для работы. Помните, как сколько было по поводу QR-кодов обращений, что в итоге Отмен... Ну, закон сняли с рассмотрения, понимаете? Ну, его а же сняли, да, вот да, да, Елена, Евгений Иванов, вот его сняли, вот вы, вы как юрист, обратите внимание, с какой формулировкой а, вы сняли этот закон. А Татьяна Голикова, отозвав этот закон, она являлась там, видимо, представителем, она, она сказала, в связи с появлением нового штамма, а предыдущий закон о QR-кодах был разработан для Дельта-штамма, а сейчас при, пошел омикрон. А вы понимаете? Они сняли, но, но по какой а, причине? Смотрите, смотрите, я заметила, я заметила, но <с перед <с этим, перед <с этим, <с Володин говорил, что очень много, значит, обращений, вот по поводу QR-кодов вот этих, и поэтому вот Дума, значит, вот она не приняла там вот в первом чтении, не приняла этот законопроект, это было такое, это сейчас придем, они придем уже там переиграли. Это да, они это... уже пере... переиграли сейчас обоснование, но такое обоснование было. Вот, потом, значит, э, э, в, второй какой ваш вопрос был, подождите, про Пушкова я ответила, а второй какой был, напомните мне. А второй вопрос, говорили. просто смотрите, в Конституции да. там написано, что мы делегируем, ну, на выборах. Ну, а знаете же, как относится? ты мне поручил, и все, иди свободен. И они, мол, не собирают, ты же меня делегировал, и до свидания, поэтому что ты от меня хочешь. Ну, позиция человеческая даже в таких нюансах порой проявляется. Ведь в Конституции написано, да, мы источник власти, но мы свое право делегируем, то есть отдаем на выбор, отдал все. Нет, мы еще имеем право принимать участие в управлении делами государства, понимаете, мы им отвечаем, и через депутатов. И мы народ-источник mm -hmm. народ власти являемся составной части, и мы выходим с такой инициативой, мы требуем от вас, мы просим вас, вот, как наших представителей, как э, способ, как, как говорит, инструмент, которым мы реализуем конституционное право принимать участие в управлении делами государства. Ведь не зря эта статья написана в 32-й статье, ну, 32 статье Конституции. Вот. Елена Николаевича. Да. Елена Николаевна, а можно ли тут еще посмотреть на эту тему с позиции доверенности? Если человек, один человек дал другому доверенность на совершение каких-либо действий, и тот человек вдруг э, ведет себя неправильно в отношении э, того дела, которое ему доверили, и тот доверитель имеет право отозвать свою доверенность, так написано в Гражданском кодексе, да, в любой момент. Скажите, пожалуйста, Елена Николаевна, можно ли применить вот некую аналогию и к нашим депутатам, которые не хотят выполнять те взятые на себя обязательства, когда становятся депутатами, сенаторами, пожалуйста. Ну, конечно, вы прекрасно слышали такое понятие, как отзыв депутатов, да, вот. Но для этого нужно работать именно с депутатами тогда своего региона, с ними переписываться, возбуждать вокруг себя, значит, вот избиратели, которые вокруг вас живут, ваших соседей там и так далее, вот этой всей нодовской информации, вот, для того, чтобы вот начать вот это, заниматься процедурой отзыва этих депутатов. Понимаете, в чем дело. Вот вам, пожалуйста, говорил Федоров, работайте с властью. Вот работайте с властью. А вот, Елена Николаевна, вы как-то говорили, что э, депутат, сенатор, когда они входят в эту должность, так сказать, да, э, то они становятся как бы публичными людьми э, и уже неважно, от какого региона они избраны или назначены, да, к ним можно обращаться и жителям других регионов, и они обязаны с ними также продолжать работать, как будто бы со своими, с жителями своих регионов. Пожалуйста. Егор Васильевич, это мы с вами говорили э, в отношении э, самой темы обращения, заявления, да, которое мы э, хоти, хотим адресовать всем депутатам, членам Совета Федерации, там это вот депутатам Госдумы, э, всем депутатам ЗАГС, э, губернаторам, да, вот, э, потому что эта тема касается основного закона страны, конституции, внешнего управления, эта тема касается всей страны всех регионов это общая тема, а, а вот да. в отношении отзыва депутата это уже процедура, это вот типа а, как да. вот судебный процесс, это же тоже процедура, да? да? Вот, а если вот отзывать то, тогда нужно по процедуре, а процедура идет у нас вот от избирателей, понимаете, и от я регионов, понимаю. которые представляет, да? Угу. Ага, понял. А можно я вам скажу, можно Игорь? А, я... его, да, и пожалуйста. Процедура отзыва депутата очень сложная. Там э, от количества избирателей нужно 51% подписей. Именно э, до 18 лет э, проживающим в этом округе. Вот поэтому разные округа, конечно, но если в городе, то это нереально. Чтобы депутата отозвать, тем более ЗАГС собрания, там может быть тысяч30 избирателей. И чтобы собрать эти 15 тысяч подписей об отзыве им нужно конкретную причину, поэтому это очень сложно. сложные процедуры, чтобы отознать но почти нереально. Вот это, вот это представляете, Ирина, это сколько нужно работать с ответами избирателей на заявление наше, и сколько нужно работать а, со своими земляками, там, да, вот для того, чтобы вот этот инициировать отзыв депутатов. Ой, выключите, пожалуйста, у кого там все время кто-то шелестит чем-то или говорит, или что-то переставляет, я не знаю. Выключите телефон, пожалуйста. Да, Ирина, пожалуйста. Невозможно. Да. А, я выключаю, да? Да, вам выключит. Угу. Ага, Нет, спасибо. это это не Ирина. Это это кто-то другой. Ирина, вот она отвечает, у нее тихо. Это кто-то другой. Так что вот, коллеги, вот соратники, это вот из, из серии «Работы с властью», из серии Одевай костюмчик, галстук», как говорил Евгений Алексеевич, и вот, пожалуйста, будьте любезны вот, работать. Да, Елена, но еще добавлю, что депутаты, конечно, очень нервируются, когда им письма приходят, очень много писем приходят, и если они даже не понимают, в чем суть? Они начинают разбираться в этом, хотя бы, чтобы дать какой-то, хотя бы какой-то ответ дать. И поэтому, конечно, 15 тысяч, да, заявлений вы сказали? Уже да направили? нет, по 15 тысяч, по пару тысяч, наверное. Но потому что больше всех вот, отправила Виктория Гусаревич и Елена, Елена, Елена а -а -а. Ивановна Николаева из Алтайского а -а -а. края. Но ну, если депутатов 450 штук, 150 э, этих самых членов Совет Федерации, ну и в законодательном да. собрании, там поскольку вот. Вот представьте, и каждому нет, нужно отправить. Нет. Это сколько надо дней отправлять? Это при том, да, что, вот, что, например, да. Виктория Гусаревич, она у нас многодетная мама. Представляете, это подвиг нет. какой в наше время, когда да. всем все равно. Да. Вот так вот. И, и, и да, и самое большое удивление, что, скорее всего. Они вообще представления, депутат, даже Госдумы, почти все не знают даже о Конституции, о законах. Они впервые узнают, скорее всего, из наших писем, что мы существуем в колонии. Скорее всего, ну, ниже уже уровень депутатов, но губернские депутаты ну, еще понимают, и то не все. Городские вообще не, даже не знают о существовании Конституции. Поэтому... Вот вы, да, вы знаете, в этой связи вот я хотела обобщить все ответы, в каком образом написать, что вот вы нам отказываете, а у нас вот такие-то юридические инструменты внешнего управления, и придется расписать про каждую статью и про Центральный банк. Да, и, наверное, да. это будет типовой ответ на отказы, вот, у меня просто уже такое родилось уже, просто, ну, невозможно на каждый отвечать, невозможно, там бред, пишут, вот. Ну, вот такой вот, видимо, вот открытием нужно все расписать. Я-то хотела сократить и сослаться на официальных лиц, понимаете, как на довод. Не что это не наши какие-то там вот размышления, да, а вот что вот посмотрите про 15 статью, чтобы они сами посмотрели, там ссылки есть на Бастрыкина, да, ссылки есть на этого... Зорькина. Э, на Зорькина, да, ссылки э, там на статью. Пожалуйста, читайте, Смотрите. Ну, видимо, нужно еще раз писать, вот как мы рассказываем про каждую статью. Да, да, да Видимо, да, видимо да. так. И это будет типовой ответ на все вот эти э, отказы, там, которые вот у нас есть. Ну, там, э, или там приму к сведению, там, в лучшем случае, там там, вот так вот. Так что, и, и, в принципе, и в принципе, даже и тому же Петру, Петру Олег читал что ему нужно написать, и Пушкову, что вот вы вот так вот, а вот у нас представляете, вот у России что? что Россия, получается, бюджет зависим от налогов с экспорта в результате ресурсов, да, невосполнимых, а значит, от мировых цен на ресурсы, а значит, от обменного курса валют. И кроме того, Россия своими ресурсами обеспечивает эмиссию доллара и евро, потому что нам надо продать ресурсы, чтобы нам нужно доллары и евро, Правильно? То есть мы отдаем да. им ресурсы, получаем доллары и евро. И этим самым мы повышаем их обменный курс, потому что они обеспечены ресурсами, получается, их эмиссия. Представляете, что? Да. И одновременно это обеспечивает инфляцию, потому что кредиты сидят во всех ценах на товары, работы, услуги. Представляете, сколько они зайцев убили одной просто независимостью Центрального банка от государства. И, и вот это стороны. все, да, и Никола... вот это все нужно расписать, да. И Елена Николаевна, и еще у нас главная потеря еще состоит, эмиссионный доход Центрального банка, он тоже, э -э -э, как говорится, мимо нашей казны. Да, Егор Васильевич, я про это говорила в первую очередь, когда а. я сказала, что Центральному банку предоставлено э -э, исключительное, то есть монопольное право эмиссии, то есть, наличного без, или безналичного выпуска национальной валюты России, угу. вот. То есть государственный банк ликвидировали, создали некий независимый от других государственный орган, который как государственный орган обязан подчиняться по 15 статье часть 4 рекомендациям МВФ. И вот, пожалуйста, несмотря на то, что везде в США, там в Евросоюзе, в Канаде, там в Японии, там в Китае ставка рефинансирования там 0,2 процента, да? там полтора процента, а у нас сколько процентов? Это сейчас еще по сравнению с 90-ми годами было 210 процентов. Таким образом было обеспечено банкротство предприятий. Потому что раньше у нас предприятия откуда фонды получали? Они получали из министерств, да, ездили туда эти самые ходаки, да, и выбивали фонды, такое было выражение. Вот снабженцы наши там фонды выбивали, а потом все это закрыли. Ликвидировали государственные банки. А где предприятиям, простите, деньги брать оборотные средства? Где брать? Где брать? У государственного банка нельзя взять. Все, идут в банки обычно. А банки на территории России где берут деньги? Они же их не печатают. На них берут в центральном банке. А центральный банк устанавливает высокий, свой высокий процент предоставления денег другим банкам. И утверждает правила работы банков и правила выдачи кредитов что позволяет им накручивать вот эти ставки, там писать там всякие там, замысловатые там, выражения, чтобы просто в разы там, увеличить сумму, которая подлежит возврату в итоге. Но тут, тут вот с помощью, я, я уверена, ручного управления Путина вот все-таки там пытались все это как-то уменьшить аппетиты, банков, допустим, запретить косвенные налоги, там, ой, косвенные проценты или там, значит, за обслуживание, там брать там, лишние деньги, там запрещено, там, и так далее. Ну, много там ограничений. А вначале это вообще был просто беспредел, просто был кошмар. Вот, вот таким образом. И причем посмотрите, вот центральные, эти э, э, цветные революции всегда, они все завершаются созданием центральных банков. И нужно сказать, что юридические инструменты внешнего управления, они одинаковые, и они во всех странах одинаковые, только разные силы, в зависимости от того, как хозяева денег относятся к той или иной стране, насколько они там возже отпускают или нет, вот, насколько там уже интересы свои национальные продали с потрохами и готовы принять антихриста с его числом зверя, вместо без которого нельзя будет ни покупать, ни продавать. Вот. Вот так вот. Ребята, я, я хочу посоветоваться с Владимиром. Мы уже отработали вот в трансляции 1 час 35 минут, как Владимир. Может, мы начнем подытоживать нашу передачу? А, да, подытоживайте, да, в течение 10 минут как раз. Хорошо, хорошо, да. Ну, с кого начнем? Давайте с вас, Татьяна Чупрова. Спасибо. Я впервые живьем в такой сразу горячей дискуссии с такими высокими профессионалами. И я чувствую себя. С одной стороны новичком, с другой стороны я вас так хорошо понимаю, мне так комфортно с вами, как бы быть в конференции. Большое вам спасибо за это. Тут вот как раз слушаю, опять же Елену Ванну, а на нашем центробанке. Да, я... да, пожалуйста. Да. Я вспомни... вспомнила, что в Соединенных Штатах их центробанк, который тоже независим. Основной показатель работы успеха или неуспеха их ФРС – это показатель по безработице. Это тот показатель, который может обрушить Уолл-стрит, если вышли не те цифры по безработице, либо наоборот поднять. Это вот такие вещи. Это, я, насколько я понимаю, такой инструмент в руках только у самих США. По-моему, в Европе такого нет. Они им двигают рынок как хотят. Это их, видимо, ноу-хау. Вот сейчас, слушая нашего эксперта, я вспомнила об их ключевом показателе цифра безработицы. Основная главная. Вот. Это такая ремарка небольшая. Подытожить нашу конференцию я бы хотела еще раз словами благодарности к нашим экспертам, к нашим специалистам, к нашим юристам, которые находят силы в себе заниматься такими очень сложными делами, пытаться пробить почти непробиваемую стену в лице высших чинов, сидящих в Совете Федерации, ну, с Думой, я там понимаю, Евгений Алексеевич работает, но Совет Федерации это очень серьезная, очень большая организация. И то, что удается до них достучаться немножко, mm -hmm. это, конечно, ну, это очень серьезные вещи и очень большие энергозатраты наших специалистов. Вот за это им огромное спасибо, потому что то, что они делают, и вот сейчас Елена тоже сказала, что, может быть, ответ подготовить такой, чтобы они хоть открыв прочитали, в какой ситуации находится страна, потому что они живут в своем порой иллюзорном мире и объективную реальность мало понимают. Наверное, может быть, нет. И ее идеи, это, конечно, просто вот большое ей спасибо за это. Вот, Пожалуй, пока все. Спасибо, Татьяна. Я бы хотел спросить мнение Ирины Рягузовой. Пожалуйста, Ирина, как бы вы оценили? Ну, очень хорошая конференция. У меня вопрос, Егор. Скажите, а куда эта трансляция идет? Будет ли она в Ютубе, эта трансляция? Она сейчас идет... Куда, Владимир? Вконтакте, да? Да. Вконтакте, да. Мне очень понравилось да, мнение эксперта. Я сама каждый день смотрю да, Евгения, да, Евгения Федорова, да, вот, Елена Николаевна отлично, просто вот так же рассказывает, но еще более углубленно и более конкретно изучив этот вопрос, и пожелание у меня было, чтобы. Почаще бы, и можно ролики также как так же, как с Евгением Алексеевичем создавать, может быть, как бы, ну, <связать> идея, идея, да, идея. Ну, <связать> очень интересно, и почему? Потому что Евгений Алексеевич, я смотрю, он работает просто на износ, ежедневно объясняя, вот. А если бы Елена Николаевна также делала, вместе с нами, например, да, мы вопросы задавали, она отвечала. Вот, вот с Егором, с Владимиром. Очень-очень да. очень хороший, познавательный, углубленный вопрос. Прямо и какая ситуация, и что можно сделать. И в Ютубе такие же ролики делать. Спасибо а -а -а. огромное, Егор, тебе, Елена Николаевна. Спасибо огромное. Спасибо, да. Ирина. Тут, конечно, как говорится, рука руку моет, обе часы бывают. То есть мы должны все вместе предлагать какие-то темы для обсуждения. Вот сегодня Татьяна Чупрова нам подбросила идею поговорить о коронавирусе как таковом и там о его частностях. Но это надо осмыслить и потом обсудить всем вместе. Вот. Так что вот, и Ирина, и к вам тоже есть пожелания придумать какую-то тему или какие-то вопросы, которые бы вы хотели про, про, про, ну как это, прояснить для себя, может быть, какие-то вопросы появятся от ваших соратников. Вот. Все это приветствуется. Вот вы заметили, что у нас доброжелательная атмосфера, и мы никому рот не затыкаем. При всей остроте обсуждения мы стараемся, как говорится, дать волю да, каждому выступающему изложить свою точку зрения до конца. Это потом, когда я буду монтировать видеоролик, я там могу чего-то и сократить, если это не нарушает э, смысла того, что человек высказывает. Вот так вот. Все-таки у нас тут уже два часа, а ролики больше полутора часов, мало кто смотрит. Придется его делить на части. И может быть так. Спасибо. Ирина, И я бы хотел, чтобы основной итог подвела Елена Николаевна Костелецкая. Спасибо, Егор Васильевич. Я благодарю за то, что соратники вот прониклись да, вот, вопросами которые вот сегодня обсуждались я очень рада тому обстоятельству что появились вот, ну, как говорится новые ну, для НОДА может быть и не новые но новые люди вот именно вот в этой теме да очень хочется донести вот этот вопрос как можно для как можно большего числа наших сограждан вот, для того, чтобы мы действительно, мы всем миром заставили наших депутатов обратиться в Конституционный суд с официальным запросом о толковании Конституции и с проверкой на конституционность вот этих актов и договоров, которыми были ликвидированы госорганы СССР, Союзных Республик, чтобы потом на основании этого провести референдум по новой Конституции Единого Отечества в границах 45-1990 -го годов. Вот, поэтому еще раз хочу поблагодарить, хочу поблагодарить эту площадку, а именно Радио «Радионод». Егор Васильевич правильно заметил, что именно на этой площадке есть возможность высказаться до конца, изложить свою идею, что здесь нет чиновничества, которые тебе там устанавливают регламенты, кто старший, кто младший, кто виноватый и так далее». Вот в этом плане вот эта площадка, она очень привлекательна для общения, для обсуждения вопросов вот, по существу. Вот, поэтому я приглашаю всех, всех желающих принимать, вливаться, вот, как говорится, в эту конференцию НОДА, вот, и приглашаю к участию в обсуждении актуальных, насущных проблем. Освобождение нашего Отечества от внешнего управления, которое уже почти 30 лет осуществляет коллективный Запад во главе Соединенных Штатов Америки. У меня все. Спасибо ну, всем. Ага. Так, у нас еще есть Виктория Гусаревич, которая тоже могла бы нам, как говорится, подытожить нашу передачу. К акции Елены Николаевны, потому что это огромный титанический труд, но хочу сказать спасибо тоже всей нашей команде, потому что мы все вместе очень хорошо работаем, понимаем друг друга и надеемся, что к нам вольются многие люди, которые могут тоже принимать непосредственное участие во всех процессах, потому что процессы грядут, и страна становится на рельсы, на колеса и. Идет огромный разворот, соответственно, потребуется еще больше наших усилий. Mm -hmm. Поэтому добро пожаловать. Спасибо большое всем нам. И сил нам терпения, мудрости, успехов и победы. Ой. Спасибо, ребята. Спасибо э, за добрые слова. вот И, как говорится, остаемся живы и здоровы. Вот. И победа будет за нами. Да, Егор Васильевич, правда. С нами правда. И Бог не в силе, а в правде. И значит, как всегда, враг будет разбит, и победа будет за нами. Спасибо. Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин. Как это приятно слышать. Всем всего доброго, до встречи, Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин. Меня слышно? Слышно. Родина, свобода, Путин. Так, спасибо. Ну, Владимир, все, можно снимать трансляцию.